Итак, третья решающая бомбическая каточка Карта Тускан <свы> Моя любимая карта, но насколько она мне уже надоела За последние трансляции, дорогие друзья Я... Прям, да вы, может, даже и не представляете Но три недели Уже четвертая скоро пойдет И только Тускан-Мираж Тускан-Мираж Проклятость так начинают в атаке Счет 1-1 по картам Карта решающая, как вы понимаете Ошибок быть не должно Висикам выходит в аркаду на ноль Не совсем понятно для чего Но если есть информация о том, что через ноль будут идти соперники на точку Б Так, может быть, стоило бы их и ждать на точке Б Дочура последний И три соперника у него находится на точке Б с поставленной бомбой. Есть дефьюзки ты. Это единственная положительная в данной ситуации история. Ну, что-то дечура как-то сейвить убегает, да? Интересно. Интересное решение, смелое достаточно. Ну, вот тут. Тут вопрос. Если дефьюзки ты, он поднял с какого-то погибшего тиммейта, и у него есть армор? То логичен сейф. Если он просто убежал сейвить Дефьюз киты, то как бы здравствуйте У меня куча вопросов Ну, короче Пистолетка все-таки за проклятым стаком Состав суеты не изменился с предыдущей карты Это Курамар, Архитектор, Дичура Икс, И И висика. Ну а проклятый стак Это White Knight Бумыч, Хинкси и внезапно Кабанзор и никнейм, который я так и не сумел нормально прочитать Куча цифр, куча букв, я вообще не знаю, это хоть что-то обозначает Или просто набор символов Архитектор, находясь на зелени, сумел таки с USP перестрелять Бумыча Но дальше, чем перестрелять Бумуча, команда Суета с места так и не сдвинулись И мы получаем 2-0 но здесь хоть какой-то э, градус есть более высокий, да, то есть проклятый так э, чуть-чуть активнее, так скажем, атакуют, чем на карте Инферно это было. На Инферно они как-то действовали более зажато. Э, но 4ВД-2. ЛВД, наверное, имеется в виду, да? Буковка Л между 4 и W потерялась. Но... Его сегодня нету, насколько я понимаю. Аркада от суеты в большой квадрат, как вы видите, не оправдала себя. И как следствие 3-0. Мне кажется, я не очень социальный, ненавижу людей. Думаю, будет 16-7, 16-8, ставлю 500 рублей. А 16-7, 16-8, в чью пользу хоть? Но если кому-то интересно, кстати, можете принимать ставочки. А, висяка. Неожиданно, но минус на банане удается сделать. 22 хп остается, Ну и снайперская вес. Ничего себе. Блин, я думал еще один минус, но это минус это хаос туда. Бумыч, минус Курама, архитектор, не останавливаясь, продавливает соперников. дымах просто потерялись. White Knight заблудился. Заблудились все, кто находился В этих дымах, и мы получили 3-1 Вот такие дела Проклятый стак Вин 16-8 Если проиграю, скину Саньку ну что, топим за суету? <laughs> Ладно, шутка, конечно же Я абсолютно ни за кого не топлю Я хочу, чтобы победили сильнейший. Санек, а будут еще матчи ESL? Не знаю, если кто-то, кстати говоря, закажет Я просто не увидел это сообщение ранее, поэтому отвечаю только сейчас Курама, минус Кабанзор Следом минус Бумыча White Knight без проблем попадает в голову Курамы Но, тем не менее, ситуация с двукратным перевесом за обороной. Но ну, по White Knight у есть информация. Спрефаера его пытается убивать. Архитектор. Хрен там был, не получается у архитектора ничего сделать. Но 3-2. Тем не менее, 3-2, и Суета все-таки берут второй матчпоинт. На ФК смог. Явно снубдог делал. А может быть, просто там на самом деле в гранате то, что он выдыхал, да? Ну, то есть, в самой баночке. Выдох Если можно так вообще выразиться, конечно Выдох этого самого Снупдога И его веселящего газа То-то они, понятно, понятно, почему они периодически подтупливают Они в смоках насидятся А потом у них начинаются приколы Санек уже устал Блин, конечно, устал Ничего себе Два часа сидите, поговорите, комментируйте Это, блин, физически даже достаточно сложно а, минус от Кабанзора и проход на точку А по сути практически открыт Курама пытается сопротивляться и делает даблкил, но, увы, точку А он все-таки сдает Какое попадание на медуатекс Каус? Да, да, господи, боже мой Ого Новичок коллектива проклятый стак, ну, либо же не новичок, я не знаю, но вот набор букв, который появился только на третьей карте Хорошие минусы делает Перестрелял и X-House туда, и Висяку Молодец, 3-3 Ой, простите, 4-2 Снуп смог Нет, Суета на неделю С. Да, то есть Юра неделю называет Суету за то, что они выиграли Суетой А не как он обычно их называет Висяка Минус набор букв. Хенкс, тем не менее, находит возможность забрать архитектора. Курама пытается убить своего же напарника по команде. Благо, френдли Fire на фасткапе выключен. Кабанзор, минус бичура но ну, а Курама, как обычно, продолжает пытаться сдерживать на этих соперников. Но бомба все-таки установлена. Курама 1 хп остается. У Курама. Ничего себе, какой прострелище от э, Хенкси, у которого, кстати, всего-навсего 2 хп. На Курамы один. И Курама вынужден был отдать все-таки. Точку и уйти на сейф Эксхаустед, кстати говоря, тоже Естественно, бороться за победу в этом раунде Не планирует И таким образом, проклятость, так берут Уже пятый матчпоинт в этой встрече Ну, атака, тускан На мой взгляд, все происходит так Как, собственно, и должно происходить Вопрос, что будет во второй половине Смогут ли суета атаковать хорошо Вот что меня в данный момент э, Интересует А за какое место играют? Ну, я так вообще думаю, в названии стрима, по-моему, весьма исчерпывающе написано Но вообще за третье Ребята разбежались по точкам Кстати, с девайсами у коллектива Суета небольшие напряги возникли Ну, разве что засейвленный э, Курамой девайс э, Естественно, присутствует А вот архитектор и дэчура даже ничего не засейвив, уничтожают своих соперников. Кабан забирает архитектора. Непонятно на что, кстати говоря, рассчитывал игрок суеты. White Knight минус Курама. И такое, конечно, не имеют никакого морального права суета проигрывать. Мне кажется. Итак, слишком, слишком много игроков обороны в данный момент полегло на точке А. попадают в голову Кабану. 33 кп остается. White Knight бреет. О, ладно! Ну, мне здесь, в общем-то, просто даже добавить нечего. 6-2, как я уже и говорил. Э, такое нельзя было проигрывать. Но они умудрились. Обидно, что ФФ не работает на ФК. Мы такой ужас переживали на раннем ФК. Ну, кстати, я не согласен вообще, в принципе, с моделью отключения ФФ. Я на 100% уверен и убежден, что он должен работать. Почему типа, я стреляю в своего тиммейта и не, ношу, не наношу ему урон? Ну, как бы, это ничего, типа, типа, так бывает, что ли? Я прям так представляю, как э, во времена Второй Мировой солдаты друг другу в голову стреляли, и урон наносили только гранатами. Главное, граната урон наносит, а застрелить тиммейта нельзя. Минус реализм. И минус от архитектора, кстати говоря. 4 в 4 с очередной попыткой выхода на точку А, но здесь, конечно, суета справляются. Суета справляются, да Я уже опять начал просто переживать, что они сейчас даже такое умудрятся проиграть 6-3 Что за карта? Третья карта, если ты про счет Счет По картам 1-1, это третья И называется карта Тускан Мне суета напоминает моих любимых ХК Вытащить там, где невозможно и слить простейшее Но вот я про что Юр и говорю Еще на Мираже говорил об этом Это действительно так и есть Суета просто парадоксальнейшая команда наших времен, так как говорится, да ФФ должен работать, отключение ФФ это детсад Согласен, согласен с Юрой. А минус от Архитектора Падает на этот раз Кабанчик Ну, Кабанчика надо как-нибудь убивать изящно Ножиком, например, да, он же все-таки Кабанчик Просто так расстрелять кабана, это неинтересно. Ну и перетяжка, достаточно поздняя от проклятого стака, которая, на мой взгляд, более чем читаема. Ну, такое себе прям, знаете ли. А, набор букв погиб, однако потерялась точка Б э, в перспективе. Так, и что, что, что, что, что произошло? Внезапно какая-то вдруг просадка FPS... Но сейчас вроде все хорошо Висяка, последний минус со снайперской винтовки Бомба разминирована И счет становится 6-4 Суета не сдаются Продолжают борьбу, хотя проклятый стак Давит их весьма-весьма и -весьма серьезно Что по девайсам у проклятого стака? А вот что мне сейчас интересно и у них все плохо, но есть Галил 2, если быть точным. А, есть еще Калаш. Ну все, тогда, значит, против такого байраунда я не выступаю. Это как раз-таки тот байраунд, о котором я говорил, что вот такие я еще приемлю, если его грамотно разыгрывать. Курама и Архитектор практически не оставляют шансов на победу проклятому стаку. Последним остался White Найт. Уже неоднократно трепавшие нервы своим соперникам. Но по-прежнему, собственно... Я не знаю, в общем, что я хотел сказать <laughs> Я потерял ход мысли 6-5 Я просто как увидел 4 минуса, на которые Не последовало ни одного от ответа От проклятого стака и прям расстроился Вот прям очень расстроился Ну, в плане того, что Как так можно было? Ну, типа, у вас и так был форс Не у всех были девайсы И этот раунд нужно было разыгрывать С максимальной осторожностью А не просто так выбежать И отдать его Кабанзор, не останавливаясь, с деглом в руке забегает и убивает <coughs> эксхауста. да простите, дорогие друзья Бумыч минус Дечура И что-то посыпались теперь уже игроки обороны Я прям просто не понимаю, на основании чего они начинают сыпаться Архитектор минус Хемкси, Прошу прощения а, White Уайтнайт минус Курама Ну и Архитектор последний, при этом по нему есть информация и только один минус. 7-5. Мы на Бакарде играли Турик. Там вообще момент был. Дошли до допов. Первый раунд противники друг друга стали убивать. Выяснилось, что чей-то младший брат сел, а он играть не умеет. <laughs> ну так нечего младших братьев сажать играть. Тем более еще и во время турниров. Ну это же прям ну совсем типа... Нельзя, непозволительно, это неуважение к турниру 82 голоса уже, кстати говоря, было отдано командам И пока что 52-48 в пользу коллектива э, Суета Ну что, будет ли поджим э -э, котов? Судя по всему не будет А вот минус э, от игроков обороны на банане будет А вот и выход на коты А лучше было все-таки поджать в этот момент Вот тут, к сожалению, суета не угадывают Один минус от архитектора Но тут крыть особо-то на самом деле и нечем Два в два По результату два в два бомба устанавливается Эксхаунд Блин. Простите, дорогие друзья Простите, простите Эксхауст Оставался последним Но, увы но вновь, увы. 8-5. Победа засчитана в первой половине коллективу. Проклятый стак. А у вас только КС 1.6 или КС GO тоже? И КС GO тоже. В том числе. Севинч Рузимова. У меня племяшка в 6 лет вместо меня играл на фаршкапе. Для детей не жалко. <laughs> не, ну ладно там типа, когда ФК, там все дела. Просто покатать миксец. Но это турнир, да еще и допы. Как можно с ними сыграть? В моей группе ВКонтакте будет ссылочка на каждую эту команду. Пишешь их капитанам, и, может быть, они с тобой сыграют. Почему нет? Да чё, ура! Минус Хингси. Здесь не совсем удачный мув от игрока атаки. Слишком широко открылся. Видимо, не подрасчитал, что дымы его не будут прикрывать вечно. Ну игроки обороны кое-как, опять-таки, справляются. Всего-навсего с одной потерей. 8-6. Интересненько, интересненько Спасибо, бро Не за что всегда, пожалуйста Вообще на моем канале не только комментирование Counter-Strike Если что, здесь я еще пери... периодически прохожу различные игры Это бывает редко, потому что все чаще я все-таки комментирую Это основная тематика канала Ну и прохождение каких-то игр тоже иногда бывает Курама Очень хороший спрейдаун Даблкилл но вот на третьего, к сожалению, Кураму не хватает И в этом есть большая проблема Потому что теперь выход останавливать Уже некому Висякан не попадает в пропрыг... пропрыгнувшего В сайт Бумуча. И не понимает, где находится второй Только лишь догадывается И растерялся Растерялся игрок коллектива Суета 9-6 Проклятый стак выиграли 9 матчпоинтов в атаке Я считаю это правильно Так и должно быть Но как я уже упоминал ранее Мне больше интересно Как Суета проявит себя В атакующей стороне Окей я понял Оборона у них против Проклятого стака Весьма и весьма у него ник Делюра, а не Дечура. Э, Дечура. У него ник. Я интересовался у Олега из Суеты. Он мне сказал, что это Дечура. Я еще так забавно посидел и подумал, типа, странно. А почему Дечура, типа... Типа, 7 не похоже на че. Простите, дорогие друзья, сворачивал КС. 10-6, да, пистолетный. Извините, извините, извините, не показал. Ну, вернее, не прокомментировал. Сколько карт уже играли? Две карты сыграли, это третья. Простите, да, свернулась у меня КС. Здесь произошли небольшие технические неполадочки, так скажем. Пистолетный, ну, увы, пролетел мимо нас, к несчастью. Итак, игроки атаки проиграли раунд. И, как вы видите, оборона принимает агрессивное решение. Агрессивная оборона мне всегда нравилась. И я в этом плане поддерживаю команду Проклятый Стак. Кабан, Квадрокилл, Эксхаунд. Почему-то всегда хочу назвать его Эксхаундотом, хотя он Эксхауздот. Ну, в общем, все, что вам надо знать, это Эйс от Кабана, дорогие друзья. Соло прием банана на экономическом соперника, Круто. Результативно, во всяком случае. Ну, 11-6. Ждем девайсы. Остальное, в принципе, неинтересно. Технически или языкски? Не, не понял. Набор букв хинкси. Два минуса в малом квадрате. Чуть-чуть подзакрыли коллектив суета. Кабан, ну, на такой дистанции, конечно, это на мой взгляд, не совсем правильное решение. Ну, ладно, осуждать не будем. Курама и Дечура вдвоем. Курама, 29 хп. Привет, у моей команды завтра КВ будет. Team Fire. Желаю удачи вашей команде на этом самом КВ. Ну что, давайте смотреть. Сможет ли Кураман, находясь, по сути, с меньше, чем третью лайфбара, выиграть перестрелку аж с четырьмя соперниками? Ну, я здесь, собственно, конечно, долго распинался. На самом деле все закончилось намного быстрее и намного проще. 12-6. Ну, пока что доминация проклятого стака проглядывается. И проглядывается она невооруженным взглядом. Но хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, что коллектив Суета, ввиду поставленной бомбы в пистолетном раунде, насколько я понимаю, решили все-таки провести ранние бай. И, как следствие, теперь остались без девайсов. да, То есть номинально они уже, в принципе, смирились, наверное, с отдачей 13-го раунда. Сложно представить ситуацию, в которой глаки перестреляют. Учитывая, что... Технический раунд решили сыграть Медленно парни из суеты Что еще более забавно Да чур последний Удалось забежать на точку Сделал минус молоточек А подобрав калаш Минус сделать не удалось Вывод, не нужно было подбирать калаш Надо было дальше стрелять с дегла 13-6 <кхм> Эх, суета. Опять будут нехорошим словом. Не, ну как, все. Юра же уже сказал, что теперь неделю он будет их ä, называть суетой. Но что-то да, на тускане у суеты прям все очень плохо. 4-0 во второй половине, ну и 9-6 первая половина. Оборона ä, проиграла. В атаке тоже пока что не клеится. Скаут у Бумыча и Аркада с этим самым скаутом. Ну, максимально, как по мне, неправильное решение. Ну, ладно, окей, его не убили вроде бы, поэтому и, в принципе, можно сказать, что пофигу. Пытается ваншотнуть смог хоть в кого-нибудь, ну, а тем временем набор букв просто принимает решение куда более интересное. Заходит в аркаду через коннектор в большой квадрат, и это 14-6. Неделю они суета. Ну, смысл вы видите сами. Юр, ну ладно, хватит так это. Прям, ребят, обижаешь. Тем более, 52% проголосовало за победу Суеты. То есть, большинство в чатике все-таки поддерживает именно коллектив Суета. Висяка минус бумыч. Энтрифраг за Суетой. Ну, неужели что-то наконец-то получится... И походу одновременно с этим Хочется сказать, что ничего не получится Архитектор минус White Knight и равная ситуация Наконец-то получилась Может быть за равную ситуацию зацепься. Но типа 2 в 2 Архитектор не успевает Убежать, поэтому висяка остается Один, но у него есть бомба И она будет установлена на точке Б. Соответственно, игрок атаки получит достаточно неплохую позицию для удержания И, может быть, сможет ей э, воспользоваться грамотно А может и не... не... У -у -у -у -у -у -у -у. Вот это оплеуха! Сэр, я вызываю вас на дуэль Сэр, я вызываю вас на дуэль номер два. 14-7 хорош, отличные хэдшоты, здорово сыграно Респект и победа в раунде, что самое главное, суета вторую половину отдают хотя бы не в ноль. То есть теперь счет у нас 5-1. Во второй половине. Клан называется Fire Team. Сокращенно будет ФТ, а не ТФ. А, ну да. Ну, типа Team Fire. Fire Team на самом деле, по сути, значение не меняется. <coughs> Да не обижаю я их норм же команда архитектора еще с микстру помню норм ребята о, -о, о истории истории пошли олды здесь черт возьми олды здесь ну что ж дамы и господа медленный раунд в исполнении коллектива Суитан Человечек с кучей символов, э, символов в никнейме Уже лишился 99% своего лайфбара Остался всего на всего 1% Архитектор таки дождался ошибы ошиба, ошиба от бумыча ну, вы понимаете, да, просто у меня уже не ворочается нормальный язык, я уже начинаю проглатывать слова. Извините, извините, что качество трансляции падает, все-таки это уже третья карта. Да и при этом первые две были достаточно плотненькие. White Knight э -э -э, не остался один, потому что его убили, долго ему одному здесь грустить не пришлось. Счет 14-8. Янг Блад будет. Ух, ничего себе. Это интересненько, интересненько. Что ж, Суета. Взяв 8 раундов. Кстати, у нас здесь кто-то ставочку, ставочку делал на счет 16-8, если я не ошибаюсь. В принципе, 16-8 уже возможны. А может и невозможно. Но, во всяком случае, в очередном раунде коллектив Суета делает максимально, по-моему, глупенькие какие-то идейки. Где Курама? Вот Курама с бомбой на точке А. Вместе со своим тиммейтом Дечуру. Э -э да да серьезно, Курама, ну то чего? 5 хп оставил Кабану и, блин, и Кабан забрал Дечуру. Все, гг. Гг для Курамы, White Knight забирает Кураму, и это 15-8 матчпоинт. Саня, если устал, можешь помолчать. И так все ясно. <смех> Нет, ну все-таки я же комментатор, да? И первостепенная моя обязанность матч прокомментировать. Ну, собственно, любая ошибка коллектива суета может привести к тому, что матч закончится. Учитывая, что у них с девайсами напряженка. Ой-ой-ой, кабан! просто похоронил. Просто похоронил вместе с White Это изи, дамы и господа, вин для проклятого стака. Счет в матче становится 2-1. И третье место занимает коллектив проклятый стак. Суета, увы, только четвертый. Ничего, в общем-то, в этом страшного нет. Но это, как обычно, повод извлечь урок из этой истории и впредь, как говорится, не ошибаться.